Привет, это 812 фото и у нас новинка светильник yn YN-168. Посмотрим, что в коробке. Внутри 4 фильтра, сам свет и инструкция. Внешний свет напоминает студийный моноблок. Снизу есть железный горячий башмак, что позволяет установить его на камеру. И резьба 1 4. Мы можем закрепить его свободно на штатив впереди. Шторки позволяют направлять свет под нужным нам углом. Цвет может питаться от шести аккумуляторов типа А, то есть пальчиковых, от аккумуляторов Sony типа NPF 550, 750 и 950 или от внешнего источника питания напряжения 8 вольт. На задней панели устройства расположены четыре кнопки и один регулятор. Кнопка ON/OFF включение света. Немножко убавим яркость. Кнопка Fine это более плавная регулировка яркости кнопка курс более быстрая и кнопка уровня заряда батареи то есть аккумуляторы у нас почти заряжены при желании шторки можно снять и поставить фильтры Фильтрами можно также пользоваться и со шторкой. По характеристикам можно сказать тут 168 светодиодов, светящихся под углом 55 градусов, цветовой температурой 5500 кельвин. Мощность прибора 10 ватт, световой поток 1500 люмин. Это были 812фото.ру. Подписывайтесь на наш канал и ставьте пальцы вверх.